Добро пожаловать на мой канал Меню недели, где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня поделюсь рецептом шарлотки с абрикосами. Он настолько прост, что справиться с ним может даже ребенок. Рецепт рассчитан на форму диаметром 24 см. Абрикосы мою, нарезаю произвольными дольками. стараясь выбирать плоды потверже, тогда они не пустят сок во время выпечки пирог не будет мокрым. Разбиваю в миску 3 яйца. Муку добавляю в миску с яйцами. Добавляю сахар. Кстати, пропорции шарлотки очень простые. На один стакан сахара идет один стакан муки, 3 яйца и все. Никакого разрыхлителя, никакой соды. Простое, на вкусное тесто. Слегка перемешиваю ингредиенты ложкой. Затем взбиваю миксером до тех пор, пока смесь слегка не побелеет и не увеличится в объеме. Я знаю, что многие добавляют в шарлотку желтки и белки по отдельности. То есть перемешивают с мукой и сахаром желтки, затем взбивают белки и вводят их в, их в тесто. Да, можно поступить и так, но результат будет один это же шарлотка, быстрый пирог, зачем же усложнять? Просто смешайте все в миске и взбейте миксером, и получится отлично, поверьте. Форму для выпечки смазываю сливочным маслом, выливаю на дно немного теста, примерно четверть от общего количества и равномерно распределяю его. На тесто укладываю одним слоем абрикосы. Если вы не уверены в том, что вам достались сладкие плоды, то присыпайте каждый слой абрикосов столовой ложкой сахара. Сверху на абрикосы выливаю еще немного теста, еще четверть и снова распределяю его по фруктам более или менее равномерно. Вкладываю второй слой абрикосов и укрываю его оставшимся тестом. Отправляю пирог в духовку, предварительно разогревающий